Животноводство убили. Животноводов обидели. Шерсть и молоко больше невыгодно продавать не писем. Не паникуйте, господа животноводы. Просто вы уж очень привыкли играть в веселую ферму с хорошей графикой. Каковой Аркейдж не является. Да, теперь не получится легко зарабатывать голд, просто покормив и подровняв прическу вашим медведям или подаив ваших коров. Не забывайте, Аркейдж – социальная игра. Нажимаем кнопку «О» и вводим в поисковик «Шерсть яты» или «Мед». Видите, насколько востребован этот ресурс в том же крафте? Теперь продавать все это будете на аукционе другим людям. Да, сложнее, да, много времени, но зато развиваем рыночную экономику. А молоко? Мало того, что из него делается и еда, так оно теперь идет на внимание аж 6 видов паков, сдав которые вы получите гораздо больше голд, чем раньше при сдаче этого же молока НПС. Да, придется пойти, скрафтить, отвести и так далее. Но, ребята, не в веселую ферму мы играем. Животноводы станут меньше зарабатывать? Не тут-то было. Посмотрите, сколько сейчас стоит мясо на аукционе. Самые дорогие паки делаются из фарша. Самые хорошие и полезные блюда делаются из той же говядины. Привет коровкам. Не ной, животновод. Прорвемся. Фермерство убили. Травничество убили. Проки убрали. Зачем мне теперь прокачанная ветка фермерства или травничества? Да, конечно, фермерство и травничество теперь не настолько профитны, как раньше. Но, заметьте, сейчас важно не качество собираемых итемов, то есть проки, а количество собираемых итемов. А человек с прокаченным травничеством или фермерством будет собирать больше итемов с поля. Почему? Да потому что проки остались. Вот, смотрите, прокнутый ячмень собрался. А это 1.2 но теперь он просто разбирается на несколько штук обычного ячменя так что ваше время потраченное на прокачку этого ремесла не прошло впустую вы в плюсе Да и на доске шире же нужно кому-то корыто морковкой за 2000 ремесленной репутации наполнять. Так что не неной фермеры травки прорвемся вес на курочку по фермерс не уби! Клетки с курами багнутые. Я зарезал кур в клетке, а мне дали только обычное мясо. А клетка вообще сломалась. Квест не убили, господа. Ничего не багнулось. Просто теперь филе фермерской курочки падает с некоторым шансом при сборе яиц. Да, вот такая вот корейская логика. Фарм и крабство убили! С мобов теперь сыпятся какие-то мешки и ларцы, открывать которые стоит ОР! р Расслабьтесь, господа. Да, все мы привыкли к тому, что когда кончаются очки работы, мы идем крабить мобов. Ну, зато теперь, когда кончатся очки работы, мы будем ходить на арену или доскши. Это нововведение, упакованный лут, крайне неприятно. Но будем считать это платой за безботное существование. Ведь нововведение это больнее всего ударило именно по ботам. С мешочка могут выпасть как медики, так и шмотка. Да и согласитесь, северный шмот как-то уж очень дешевым был. Кстати, именно это нововведение убрало всех ботов скорее. Так что не ной, краб, прорвемся внутриигровую экономику убили. Банки ОР теперь безоткатные. В чем то согласна, этот вопрос меня волновал больше всего. С экономикой и прокачкой проф теперь будет туго, будущее туманно. Но во всем есть свои плюсы. Твой сервер тих и безлюден? Тебе скучно играть на нем? Ты хочешь больше массового пвп? Поступай как я. Продай все, что имеешь на старом сервере, на какие много голды, создай нового персонажа на густо населенном сервере, благо открыли четвертую ячейку создания персонажа. Подожди пока цены на банки OR на аукционе старого твоего сервера станут более-менее дешевыми, на Кипрозе, к примеру, их можно уже купить по 12 голд. Пей до одури банки ОР на старом сервере, а очки работы трать на новом. Вот и переезд уже не так обиден. Так что не ной, ремесленник. Прорвемся. Рыбалку! Рыбалку убили! Нет наживки! Рыболовы в Блесна покупаются у консорциума синей соли за ремесленную репутацию. И не пугайтесь ценам. Теперь на рыбалку придется ходить не так часто. Да, чтобы порыбачить, теперь нужно гораздо больше очков работы. Но и рыба стала гораздо дороже. И вообще, рыбы теперь не три, а семь видов каждый. Так что рыбалка как была профитная, так и осталась. Только теперь не надо платить бешеные деньги за рубины сапфирами. Сочувствую горнякам. В общем, не ной рыбак. Прорвемся. Очки чести обесценили? За проигрыш на арене дают по 40 очков чести. Я буду стоять в авке и получать хонор. Спокойствие, не верим слухам. Если авковать на арене один на один, то 40 очков чести ты не получишь. 40 очков чести дают, если ты хотя бы один раз победил противника. А за полную победу над противником 80 очков чести. Так что не ной, пвп шер. Прорвемся. Господа, обнова странная, непонятная, но неплохая. Давайте сначала разберемся во всех нововведениях и изменениях, а уже потом будем ударяться в панику. Лично меня расстроил только один факт. Котики теперь не горбятся. Они брутальность котиков убили!